Отлично. Друзья, всем привет. Всех рада видеть. Надеюсь, что есть много тех, кто пришел сегодня первый раз. Давайте сразу же, чтобы я понимала, какая публика, кто, кто уже был, кто первый раз. Давайте сейчас в чате поставьте единичку, кто первый раз, и двоечку, и пятерочку поставьте, кто уже был на одном или двух тренингах предыдущих. Давайте единичку, кто первый раз, и пятерочку, те, которые уже были, чтобы я понимала в процентном соотношении, сколько те, кто был. <coughs> угу. Так, есть у нас единички, есть те, кто первый раз, есть пятерочки, хорошо. Я вижу в чате сейчас почти 50 человек в групп, ну как бы в комнате, но пока активность проявляют всего человек 10. Друзья, я хочу вам сказать, что... Мы находимся с вами, каждый из нас находится на большом расстоянии, я вижу здесь и Турцию, и Германию, и Россию, и Украину, и Казахстан, что еще какие страны, нас очень много, и это замечательно, давайте договоримся с вами, что будет максимальная активность, чтобы был такой фидбэк от вас, потому что я могу давать максимально информации, если я чувствую от вас, ну, как бы отзыв, да, отклик, фидбэк, чтобы я понимала, что вы понимаете, чего вы не понимаете, что нужно дополнительно. Если вы мне задаете какие-то вопросы, я, когда в следующий раз буду готовиться, <coughs> то, конечно же, учту, как бы, ваши запросы ваши просьбы. Сейчас, как обычно, первые 5-7 минут мы потратим на то, чтобы пробежаться, потому что у нас какие у вас результаты. Итак, для тех, кто сегодня впервые, это серия тренингов, это не один тренинг, и каждый тренинг, он новый, потому что мы рассматриваем, это такой мониторинг всех существующих на сегодняшний день методов бесплатного продвижения в интернете. Я уже говорила о том, что бесплатные методы продвижения, они гораздо интереснее и приятнее тем, что они дают позитивный результат и дают больше откликов, и они более долгосрочные. Потому что если вы делаете что-то сейчас, из тех методов применяете, оно со временем будет вам давать и давать больше всего, больше поток, больше трафика на ваши ресурсы. Задача этого тренинга, которую мы поставили, это чтобы вам максимально рекомендовать эти методы бесплатные, потому что платные на самом деле настраиваются достаточно просто, и за деньги делается все просто. Вот на бесплатные нужно знания, навыки и время, ваше время. Здесь вы инвестируете ваше время. Поэтому первая часть, которая у нас с вами была, давайте сейчас пробежимся по тем методам, которые были. Каждый из вас, кто зашел сегодня впервые, вы можете посмотреть эти тренинги в записи. А те, кто у нас уже были, я хочу узнать, какие у вас результаты и все ли вы уже сделали из того, что мы с вами э, говорили. Итак, э, кто из вас отбрендировал э, уже свои социальные сети, э, кто уже открыл блог, возможно, кто сделал свой сайт... Мы говорим о том, что для того, чтобы давать рекламу в интернете, обязательно должны быть ваши ресурсы. Поэтому первое, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате, давайте так, подряд, двоечки. Поставьте двоечку те, кто поработал над своим брендингом, своих аккаунтов в социальных сетях и сделал согласно тем рекомендациям, которые я давала. Ставьте двоечку. Дальше, кто уже начал использовать ежедневную смену статуса в социальных сетях и в Skype, ссылаясь также на ваши ресурсы, на ваши реферальные ссылки, я так вижу, всего три активных человека, молодцы, все остальные два раза молодцы, о, молодцы, хорошо. Давайте, кто использует э, статусы в социальных сетях, не ленится каждое утро встать и написать что-то новенькое, ссылаясь на свой ресурс и получает уже трафик потенциальных клиентов и партнеров. Поставьте троечку. Есть такие, молодцы, это приятно. Хорошо. Кто из вас уже настроил свой почтовый ящик с ссылками на э, приложение iBacter, чтобы те, кто вам присылают письма, могли получить, поставьте четверочку. Кто брендировал, подготовил, сделал почтовый ящик, поставьте четверочку. И сейчас прошу поставить пятерочку тех, кто выполнил одно задание, которое я вам рассказывала, как сделать рассылку по своим email, которые личные контакты, которые у вас есть. Вы молодцы, ребята, просто молодцы. Я вижу, что насколько активны, молодцы. Давайте сейчас пятерочку поставят те, кто сделал уже рассылку по контактам, которые у вас есть. Это не спамовая рассылка, это рассылка тем, кого вы лично знаете. Но она сделана очень корректно, очень красиво и э, с индивидуальным, как бы, перс, с персональным обращением к человеку. Поставьте пятерочку, кто сделал хотя бы одну рассылочку по тем контактам, которые у вас есть. Андрей, молодец. Угу, Наталья Шургина, молодец. <coughs> Буду сейчас хвалить тех, Буду называть те, кто совсем молодцы. Роза, Максим Брулаев, молодцы, Ольга Волкова, молодцы. Итак, у нас появилось топ-5 самых активных партнеров и те, которые действуют и делают. Хорошо, отлично. И поставьте, пожалуйста, сейчас, переходим, да, вторая часть у нас была QR-код. И все, кто уже начал использовать QR-код и вам это дало результат, пожалуйста, поставьте шестерочку в чате. Поставьте шестерочку в чате. Если вы не понимаете, как сделать рассылку, зайдите, посмотрите еще раз это видео, которое первое занятие. Если вам что-то будет непонятно, можете писать мне в личку, и я, в принципе, подскажу, если совсем что-то непонятно. Но посмотрите видео первое. Если Я вам скажу так, Елена, если кто-то один это сделал, значит, могут сделать другие. Посмотрите внимательно, обратитесь, возможно, к вашему спонсору, чтобы он вам помог, и вы с этим справитесь. Итак, с QR-кодами разобрались, одни и те же, шесть. Хорошо, напечатала на визитках в зале, молодец, молодец. Трафика нет. Танюша, если вы думаете, что трафик будет моментальный, нет. Я вам, вот для тех, кто думает, что все, что вы делаете сейчас, оно вам в всю секунду будет приносить результат, нет. Бесплатные методы рекламы это очень долгосрочные, долгоиграющие и требуют энергии и времени, и ваше, ваше времени, вашего времени, потому что зависит еще от того, если вы делаете какой-то, используете один из каких-то инструментов, вы еще должны сами понимать, что, где вы размещаете, какое количество людей видит, да, то есть вы будете увеличивать количество тех людей, которые будут знать вас, и оно автоматически будет как снежный ком накатываться. Поэтому не опускайте руки, все будет работать, все будет хорошо. Поехали дальше. Так, у нас мы посмотрели как QR-код. Так, дальше. Кто уже начал использовать, кто начал уже заниматься размещением комментариев? Потому что Татьяна, давайте отвечу сразу на ваш вопрос. Какой смысл использовать код в соцсетях? Танюша, смотрите, что значит использовать код в соцсетях? Я вам объясняла, да, что на сегодняшний день не все такие супер продвинутые, и не все знают, что такое QR-код. Но поверьте мне, есть люди, которые особенно продвинутые, которые используют смартфоны, гаджеты разные и так далее, у которых стоит читалка QR-кода, и... Поверьте, вы даже можете не видеть, если это ссылка на приложение, на скачивание приложения, то человек может скачать и начать пользоваться, даже знать об этом не будете. Поэтому в социальных сетях это очень просто, один раз настраивается. Поставьте вот эту вот картинку вашего QR-кода с ссылочкой на ваше приложение прямо на... Ваш, вот, или обложечка, или что-то такое. Да, это делается один раз. Поставьте и забудьте об этом. Просто забудьте. А потом через какое-то время возьмите, запишите ролик о том, как скачать QR-код. И разместите этот ролик. И начните обучать людей использовать полезные вещи. И увидите, как у вас пойдет трафик. Код активно используют в Европе, совершенно верно, Андрей, в странах СНГ пока он не очень популярен, ну просто, вы понимаете, я рассматриваю здесь разные варианты, разные методы, да, они могут быть более продвинутыми, менее продвинутыми, да. я вам говорю о том, что есть. Вы можете это использовать, можете это не использовать, но если в Европе используют, поверьте мне, что со временем у нас это будет очень активно быть использовано, и вы можете быть одним из первых. Я вам скажу о себе, разместив... Когда-то я задалась вопросом, что такое за QR-коды, что это такое. Да? И когда начала использовать, я просто вижу, что это ну, реально приносит результат. Просто нужно время. Поехали дальше. Так, кто, ну, кто продвинулся в комментариях в социальных сетях? И я... кто-то сделал наклейку на заднее стекло машины. зале гениально, молодец. Хорошо. Итак, я вам скажу, что если нет результата, то интерес к вам уже 100% появился. Поэтому и это хорошо. Итак, комментарии в социальных сетях. Давайте поставим семерочку. Кто продвинулся, давайте предыдущий еще комментарий в DoFollow-блоге, кто с этим разобрался и кто уже начал это использовать. Поставьте семерочку. Кто уже нашел тематические DoFollow-блоги и начал там делать свои комментарии, с ссылками на свои ресурсы. Поставьте семерочку. Ну, хочу вам сказать, что это так уже для конкретно продв... продвинутых... Ага, Роза, молодец. Первый у нас появился, первый молодец. Посмотреть предыдущие, Максим, все записи вы можете на YouTube-канале iBuckler Pro. Так, не разобралась. Леночка, пересмотрите еще раз, видео разберет и сделает. Итак, я вам скажу, если один-два человека это сделали, значит, смогут сделать это все. Отлично. Комментарии в соцсетях. Восьмерку. Кто уже делал? Кто уже делает? Давайте поставим еще восьмерочку. Кто уже этим занимается? Кто это делает? Да, все сложнее, конечно. <с pour plein air> Я вам скажу, каждый из моих тренингов будет становиться все сложнее и сложнее и сложнее. И дойдет до того, когда это уже будет интересно исключительно профессионалам. Но... Если вы хотите развиваться, если вы хотите действительно иметь хорошие результаты, то это просто необходимо делать. Вот. И таким образом мы переходим с вами уже в третью часть. Сегодня я вам расскажу, мы продолжаем с вами тему комментариев. Смотрите, для того, чтобы бесплатно продвигаться в интернете, вы должны, должны быть контент-мейкером. То есть вы должны создавать какой-то контент, вы должны давать, быть полезными, давать какой-то материал. Первично, вот для новичков, достаточно, чтобы вы давали комментарии. И, или что-то где-то, ну, вот сейчас я буду говорить еще, какие есть ресурсы, мы об этом будем говорить, но достаточно, чтобы вы начинали комментировать хотя бы. Во-первых, вы оттачиваете мастерство копирайтинга, такие первичные навыки, и уже начинаете, ну, как бы учитесь, правильно высказывать свое мнение, становиться экспертом, и это очень важно. Сегодня мы с вами рассмотрим еще два метода по комментариям или схожи с ними. И перейдем с вами уже на следующий такой уровень. Это блог, это создание контента. И сегодня я расскажу о таких очень простых вариантах создания контента, для того, чтобы вы уже могли развивать свой блог. Итак, поехали. Давайте сейчас с вами договоримся, я не буду закрывать чат, но давайте договоримся, пока я веду тему, вы ничего не пишете, не задаете вопросы, чтобы меня не отвлекать, и потом в конце вы сможете задать вопросы, я оставлю на это 5-7 минут. Договорились? Хорошо, итак, есть еще такое понятие, как сервисы ответового вопроса. Зачем, что это за сервисы ответового вопроса? Сейчас вы можете сделать себе скриншот, я вам выбрала пятерочку, для вас это будет более чем достаточно. Это пять таких основных сервисов, которые на рунетовском пространстве самые популярные. Что такое сервисы ответа вопросов? Каждый день человек просыпается с каким-то вопросом, и каждый день он ищет ответ, на него ответы. И созданы специальные сервисы, где любой может зайти, задать вопросы, получить ответ аудитории. Причем там ваша задача выступать, вы можете там выступать как задавателем вопросов, так и можете быть экспертом, отвечать на вопросы. Что вам это дает? Опять-таки ссылкой на то, на ваши ресурсы. Что вам это дает? Это уникальное место по поиску целевой аудитории. То есть там вы можете создавать контакты сразу теплого характера. Я сейчас хочу вот обратиться к вам, да, вот вы подумайте, если у вас есть какая-то проблема нерешаемая, любая, жизненная, любая нерешаемая проблема, и у вас есть внутренний вопрос, как это решить. Если вы задаете этот вопрос, и находится некто, кто действительно вам помогает, у вас с этим человеком создается особенное отношение, потому что у вас появляется чувство благодарности за то, что вам сделал этот человек. Благодарность – это основа доверия. Доверие и благодарность. Здесь вы работаете в сфере своей целевой аудитории, то есть в зависимости от того, какой человек задает вопрос, понятно, что если вы будете там разговаривать про рок-н-ролл, секс и там еще что-то, понятно, что это не будет в тематике нашего бизнеса. Да? Необходимо выбирать те вопросы, которые соответствуют тому, как бы тематике как бы того, в чем вы хотите развиваться. Поэтому сейчас я хочу немножечко вам открыть, показать экран и открыть, как выглядят эти бесплатные сервисы, сервисы ответов и вопросов. Не ищите, не тратьте время, тех пять, которые я дала, этого достаточно. Если я говорю, что достаточно, значит достаточно, потому что на все это нужно время. Главная инвестиция, которую вы инвестируете, это ваше время. Поэтому сейчас я покажу экран. Так, поставьте, пожалуйста, единичку, если вы видите мой экран, чтобы я увидела, что пошла информация. Поставьте кто-то в чате единичку, да, если вы видите э, мой экран. Потому что я перейду, я не буду видеть, не смогу контролировать. Так, ребята, вы меня слышите? Если слышите, поставьте единичку сейчас в чате, вы должны видеть мой экран. Анатолий, чат, надеюсь, открыт. Да, все видно, отлично, спасибо, ребята, я просто, все, спасибо, ребята, да, поехали. Итак, есть такие вот, они выглядят вот таким вот образом, я несколько подобрала. Вот люди задают вопросы, вы же можете тоже задавать вопросы, как заработать деньги или какие источники дохода, если все что угодно. Здесь люди задают всевозможные вопросы. Вы заходите, вот сейчас есть 3656 вопросов, да, на это не нужно тратить много времени, но найдите несколько минут времени для того, чтобы... Я не буду открывать сейчас много разных, но здесь вы можете просто... Заходите, нужна формула для там, чего-то там. Вы должны здесь искать исключительно ту информацию, которая... вот. Поддержка там что-то в браузерах, что-то все, что связано очень близко или вокруг нашей тематики, связанное с нашим приложением или с бизнесом, то есть то, что мы предлагаем. Так, сейчас, ребята, минутку, немножко вернусь. Значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Самый главный такой вот чек-лист по тому, что нужно сделать с сервисами ответа вопросов, очень просто. Один раз сядьте, выберите себе те сервисы, где вам интересно работать. Они все разные. Они разные по своей, там, математика есть, есть сортировка по темам, поэтому зайдите, найдите вначале хотя бы два-три сервиса, которые вам нравятся. Зарегистрируйтесь там, заполните профиль и поставьте себе в календарь буквально 15-20 минут в день. Вместо проседания в социальных сетях сделайте это, и вы увидите, что это потихоньку начнет давать вам результат. Что нужно делать? Задавать вопросы, отвечать на вопросы, но делать это как эксперт. Ни с кем не вступайте ни в какой конфликт, ни с кем не спорьте. Это как бы есть тренинг уже по работе с возражениями, но что касается сервисов «Ответа вопросов», здесь вам хорошо тренировать терпение, потому что здесь ваша задача, если человек что-то говорит, что-то пишет, и вы с этим не согласны, вначале, вначале согласитесь, скажите, да, возможно, вы правы, а после этого говорите свою точку зрения. Это будет и выдержано, и воспитано с вашей стороны. И, вы знаете, спокойствие говорит о том, что вы эксперт. Если человек начинает агрессивно себя вести, это говорит о том, что, как правило, он мало разбирается в вопросе и просто начинает нервничать. Вот это моя рекомендация, это очень-очень простой метод бесплатного такого трафика. Поехали дальше. Еще один рассмотрим вариант, который наверняка вы все знаете, он очень похож на предыдущий, но он такой более тематический, более направленный. Также его цель – это тематические форумы и чаты. Я вам скажу, что наверняка каждый из вас хоть один раз заходил в какой-то чат или форум в зависимости от той проблемы, которая есть. Самая главная задача вот форумов, чатов – это люди приходят со своим вопросом, со своей какой-то проблемой. И приходит много экспертов, которые опять-таки дают какие-то комментарии, советы. Очень много вот тематических форумов и тематических чатах очень много нашей тематики, именно связанной с интернет-бизнесом, с приложениями, со всякими фишками, поэтому ну, это очень-очень удобно. Чек-лист по, <coughs> по этому методу. Значит, вам нужно найти интересный тематический форум. Как это сделать? Ребята, предельно просто. Заходите в Google и пишите «тематические форумы» или «тематические чаты». Вы увидите как минимум миллион предложений, Ваша задача выбрать себе, опять-таки, не нужно 100, 2, 3, 5, но интересных, рейтинговых. Вот первых 2-3 странички пробежитесь, выберите себе, поставьте в закладки, и каждый день, каждую неделю можете добавлять еще какой-то один чат. Видите, что там есть результат, есть интересный какой-то форум, есть интересная какая-то информация, интересные люди, оставайтесь там. нету, все, покинули, перешли в другой чат, все очень просто. И я вам рекомендую здесь быть консультантом. То есть делаете, открываете тему бесплатной консультации и собираете вокруг себя интересную аудиторию. Даете какую-то информацию и собираете вокруг себя, почему-то перепрыгнула, интересную как бы информацию. Что нужно делать в тематических форумах и чатах? Правило остается тем же, что нужно быть культурным, вежливым и ни с кем не спорить. Ваша задача общаться, отвечать на вопросы и человека выводить на личный контакт. Все, что я вам говорила вот в комментариях, если кто-то с вами начинает контактировать, начинает заводить какие-то беседы, выводите этого человека из интернета, выводите в скайп, чтобы вы могли пообщаться лично, вплоть до того, что типа мне очень интересно с тобой поговорить, давай поговорим. Не говорите, что я умный, что я вот сейчас вам расскажу, давайте, нет. Поверьте мне, никому не интересно, насколько вы интересный человек. Интересно человеку слышать от вас комплименты. Вот скажите, что вам очень интересно, было бы пообщаться, возможно, интересный какой-то контакт, интересная информация. Дальше. Выбирайте, когда вы выбрали уже тематические форумы и чаты, там есть уже, как бы опять-таки, темы вопросов. Звук есть у всех? Поставьте, пожалуйста, десяточку, если звук есть. Поэтому, здесь еще есть такой один нюанс, который я вам хочу сказать. Да, короче, выбирайте форуму и чат, и выбирайте уже непосредственно тематику, которая вас интересует, и в ней общаетесь. Хочу вам здесь сказать одну фишку, которую вы должны, самое главное, которую вы должны знать и сразу же ее усвоить. Значит, в тематических форумах очень часто, там сбегается большое количество людей, и добавляют, и добавляют и негативные всякие посты, отзывы, комментарии и так далее. Значит, запомните, здесь работает вот что. Если вы ответили на негативный какой-то пост и ответили грамотно, как эксперт, и действительно показали точку зрения, которая будет интересовать других, поверьте, вот этот вот ответ на негативный какой-то запрос, даст вам намного больше трафика и намного больше заинтересованности к вам. Это такой, знаете, это такая фишка тематических форумов, потому что люди по своему, как вам сказать, в принципе, да, всегда вот. Хорошо, я вам такой пример приведу, теле, радиотелевидение. Да? Чем привлекают внимание? Каким-то негативом. да. Поэтому если что-то негативное, все раз набрасываются, начинают читать, спорить, что-то делать. То есть появляется такая суперактивность. И вот в этот момент, если вы выступаете экспертом и действительно даете какой-то правильный, хороший, основополагающий ответ, вы получаете хороший трафик. И никогда не удаляйте вот эти вот негативные отзывы, потому что тогда ваш чат будет очень живым, и вы будете, это будет говорить о том, что вы человек смелый, уверенный в том, что вы говорите, а уверенность это, конечно же, добавляет доверие. То, что я вам еще раз, давайте еще раз перечислю, да, что касается комментариев, комментариев в социальных сетях, комментариев в дуфоло в блогах, ваши комментарии в чатах, в форумах и сервисы вопросов и ответов. Я бы сказала, что, наверное, это что касается комментариев, это более чем достаточно. Если вы будете хотя бы 30% использовать из того, что я вам сказала, это всегда будет вам давать трафик. Хорошо, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате семерочку, чтобы я увидела, насколько для вас была новым, важным эта информация, для кого-то, может быть, новая кто первый раз это услышал, вот, для кого-то важно было. Угу. Давайте сейчас будем честными до конца. Поставьте сейчас э, шестерочку, кому эта информация вообще не интересна, не полезна, он когда-то это делал, может никогда не делал, делать не хочу и вообще зачем это нужно. Но мы же смотрим все стороны, да? Давайте, поставьте шестерочку, кому-то неинтересно. Все очень доступно, хорошо. Ну, я вижу достаточно положительный отзыв. Я вам скажу так, еще раз повторюсь, что это требует вашего времени. Времени и терпения. Но вы знаете, это очень интересно. Это реально очень интересно. И вы на этом тренируете свои навыки как эксперта в определенной сфере. Дело в том, что когда вы отвечаете на вопросы, вам иногда самим нужно ответить себе на этот вопрос. И парадокс, ну это уже такой психологический тонкий момент, поверьте мне, вопросы вам будут задавать как раз такие, на ответы на которые вы процентов знать не будете. Ну такой вот парадокс, потому что, ну как-то так получается, да, нас вселенная испытывает. Вот, поэтому это оттачивает ваше мастерство, ваше мастерство как эксперта. Мы с вами переходим на следующий такой повышенный уже уровень, это блогерство. И э, я скажу вам так, меня когда-то это очень пугало. Давайте сейчас поставим в чате, поставьте в чате пятерочки, у кого есть свой блог и кто его ведет. Вот давайте поставим те, кто уже профессионально знает, что это и как это, кто ведет блоги. Угу. Так, вижу несколько человек есть, запись будет, не переживайте. Так, хорошо, вижу несколько человек есть, кто ведут свои блоги. Окей, что я вам скажу о блогах? Давайте начнем с самого начала. Первое, что нужно сделать, нужно себе позволить это сделать. Это не страшно, <io and my mom> <laughs> то есть это просто нужно делать. Это может делать каждый, это реально очень просто. Самый большой страх, я хочу, чтобы вы сейчас в чате написали, какие самые, вот что вас лично останавливает, какой у вас есть самый большой страх, почему вы это еще никогда не делали, чего вы не знаете, с чего начать. Давайте пишите, вот сейчас я вам даю время прописать, я хочу увидеть, какие у кого возникают, это лень, ну, конечно, <смех> Дрир, да, я, пони... я вас понимаю. Так, тема блога, я не знаю как, угу. не знаю, что там писать, мы об этом будем с вами говорить. Угу. <смех> так, не делала так, как не было надобности, окей, негатива много оскорбляют люди, но это мелочи. Влад, я вам скажу, что что касается негатива, поверьте, негатив пишут люди слабые это человек это защитная реакция слабого человека и все не обращайте вообще на это внимание никогда умный человек никогда негатив писать не будет так про что писать технические сложности <как> С чего начать время много требуется что касается времени много требуется я вам уже говорю, что инвестиция, ваша главная инвестиция в бесплатных методах – это время. Но, что касается времени, если вы один раз настроите, вам достаточно будет два дня в неделю просто что-то постить у вас в блоге. Два раза в неделю – это не так много. Но за год у вас соберется приличное количество уже материала. Думала, что достаточно, недостаточно контента. Окей. Много времени тратится на статьи. Хорошо, ребята, мы переходим с вами к блогу, и я немножечко вам упрощу все ваши страхи. Во-первых, блог – это весело. Во-вторых, блог – это уже ваша индивидуальность, ваш брендинг в интернете. Если вы действительно хотите иметь хороший результат в бизнесе, вам нужно становиться личностью, вам нужно становиться брендом в интернете. Потому что если, допустим, вы хотите создавать с людьми отношения, самое главное это доверие. И если вы что-то предлагаете, человек может промониторить. И, как правило, что касается блогов, они очень хорошо в поисковиках выскакивают буквально первыми, ну вот в поисковике первыми, да, топовые. О чем это говорит? Что... Человек может зайти о вас, узнать информацию, зайти на ваш блог, почитать, и он будет вам доверять. И как эксперту ему будет понятно, чем вы живете, что вы не просто человек, который сидел дома и э, решил чем-то заняться, да, и еще не знает как. А он будет понимать, что о, это профессионал, супер, он что-то делает. Для того, чтобы развить блог, вам нужно... Ну, от нескольких месяцев до года, в зависимости от того, ну, чтобы уже его так поставить на ножки. Но много времени это не будет занимать, если вы будете делать правильные вещи. Я вам расскажу, даю вам чек-лист. Как, как вы обратили внимание, я вам в этом тренинге даю чек-листы. Чек-лист – это конкретные шаги, которые нужно сделать. вот Не отвлекаясь ни от чего лишнего. Итак, чек-лист по блогу. Первое. Вам нужно выбрать себе ресурс, на котором вы будете делать блог. На какой платформе лучше всего делать блог? Смотрите, здесь я вам вот конкретно рекомендовать, что только здесь и больше нигде я не буду вам. Я вам только скажу разницу. Вот смотрите, есть, допустим, блоги сделаны на международной платформе, на мировой такой, да, это как в блогер. И есть сделанные на рунете, на, ну, вы понимаете, да, что такое рунет. Это, допустим, там Live Journal, там. Живой журнал, там, что еще. Ну, есть как бы их очень много. Ваша задача просто себе выбрать, какой вам удобен будет по э, тому, как там, как бы им управлять. Да, конечно же, есть еще и на WordPress, там все, что угодно есть. Ребята, их очень много. Но вам, начинающим, я вам рекомендую выбирать то, где максимально все просто. Вот если вы зашли и за 15 минут не открыли себе блог, не занимайтесь этим, потому что это сложно. Я вам сейчас покажу несколько блогов, которые я вам рекомендую. Итак, давайте начнем с выбора. Давайте начнем с выбора. Я вам сейчас немножечко проведу. Я переключаю сейчас экран. Сразу поставьте мне единички, если вы видите мой экран. Я хочу проверить, потому что я потом выйду. Как бы не буду в кабинете. Все, единички есть. Хорошо. Ребята, смотрим. Значит, что я вам предлагаю? Очень удобно, когда вы находитесь, в, когда вы находитесь... сейчас секундочку, одну секунду, на своем аккаунте покажу. Смотрите, если у вас еще нет Gmail-ящика, если у вас нет своего аккаунта в Google, сделайте его. Потому что самый простой, здесь вот есть блогер. Это вот из тех, которые находятся на международной платформе, такой мировой, я считаю его самым лучшим. Вы заходите, он создается за несколько секунд, просто за несколько секунд. Вы можете, ну, я свой блог удалила, потому что он у меня был привязан как бы к это самое, к, ну, неважно, к другому бизнесу. Вот, вы можете создавать себе блоги здесь. Это очень делает, создать себе блог, это делается предельно просто. Итак, блогер первый, дальше, следующий, LiveJournal, заходите, что нужно сделать? Зашли, зарегистрировались и сделали себе блог. Потом, что еще? А, вот LiveJournal, это Live LiveInternet.ru, я извиняюсь, я перепутала немножечко. Вот это три основные, которые я вам рекомендую, они самые простые в использовании. Вы можете выбирать, какие хотите есть сайт, я специально вам нашла сайт, сейчас одну секундочку, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, секунду, вот он, я вам нашла сайт, вы можете здесь посмотреть сведения специально, вот я нашла, мне очень нравится здесь информация, она очень краткая и удобная по выбору, вы можете потратить немножко времени, сесть и выбрать. Во-первых, здесь есть список всех, здесь 200 блогов, 200 разных блог-сервисов, и здесь есть и э, целевая аудитория, сколько. Ну, короче, вы можете здесь все посмотреть, э, все характеристики этих блогов. Я вам рекомендую это один раз сделать, сесть, сделать, выбрать и вперед поехали. Но я вам рекомендую один из трех. Это блогер на э, гугловском аккаунте или э, Live Internet, или э, Live Journal. Вот эти, они ведутся самым простым образом. Вы заходите, вы регистрируетесь, вводите свои данные, за 3 минуты у вас свой блог Так, поехали дальше. Угу. так, так. так. Итак, здесь я сделала для вас такой бонус. Видите, поставила QR-код. Кто хочет, можете скачать или себе скопировать. как бы Возьмите, сделайте скриншотик, у вас будет ссылка на этот ресурс. Так, дальше. Что нужно сделать? Итак, вы первый блок открыли. Второе, что нужно сделать, его нужно пробрендировать. То есть напишите там что-то о вас, чтобы была понятная информация какая-то, картинки. То есть пробрендировали. Дальше нужно начинать создавать и размещать ваш контент. Разместите первый пост о том, что «Ура, вы открыли блог» и расскажите об этом всем. Дальше вам нужно делать 2-3 поста в неделю. Тематика постов. Вы должны сесть, вот я понимаю, что бывает сложно с выбором тематики. Да? Смотрите, если у вас есть бизнес в руках сейчас, у вас бизнес есть iBattler, выберите тематику, схожую с этим. То есть что-то, я не знаю, о бизнесе ай-батлер, сделайте прямо один раздел «Мой бизнес». Сделайте один раздел ваших каких-то увлечений, ваше какое-то хобби. И все, больше вот, не нужно много, нужно конкретно. Дальше, как создавать посты? Следующий раз я проведу для вас всех специально, так как мы переходим уже на уровень создания контента индивидуального контента, я проведу в следующий раз э, такое 30-20-30 минутное обучение по копирайтингу. Это такие как бы навыки, начинающие навыки копирайтера. Копирайтер – это человек, который создает контент, создает статьи, грубо говоря. Я вам открою такие интересные фишечки, э, дам ключики в руки, <laughs> чтобы вы руководствовались при написании статей. И у вас обязательно все получится. И, кто-то мне звонит. Так, хорошо, итак, э, дальше вы создаете некий пост, следующий ваш шаг, вам его нужно сделать репост. Куда вы делаете репост? В социальные сети. Обязательно у вас должны быть ссылочки, э, если вы, э, допустим, на вашем, на вашем блоге размещаете информацию о... Э, как бы о бизнесе iButler, да, соответственно, вы туда ставите свои реферальные ссылки на регистрацию в бизнес или на приложение iButler на установку в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Ребята, одну секунду, извините, отключу чат. Прошу прощения. Так, поэтому. Все очень просто. Сегодня же закончили с вами работать, открыли себе блог, его отбрендировали. И сейчас, что касается контента, я вам дам такие первые очень простенькие моменты, откуда вы можете брать информацию и туда размещать. Так, напишите, пожалуйста, поставьте в чате двоечку, кто сегодня попробует это сделать. Поставьте смельчаки, кто наконец-то попробует это сделать. Так, ну молодцы, молодцы, молодцы, делайте, обязательно делайте, когда-то нужно начинать. А еще я вам хочу сказать, что если у вас открыто, открыт у вас твиттер, то это у вас уже блок есть, но он такой микроблок, маленький микроблок. Если вы научитесь вести свой микроблок в твиттере, вы научитесь вести большой блок. Блок это лента ваших мыслей, вашей информации, которая сходит от вас. Также вы блог можете делать, кросс-постинг можете делать с вашими социальными сетями. Все это дело завязывать. Но вот блог – это ваше такое представительство. Хочу еще сказать, что если у кого-то из вас есть персональный сайт, поставьте сейчас троечку, пожалуйста, в чате. Ребята, что касается Твиттера, в Твиттере можно писать все, что угодно. Знаете, есть такая шутка, вы видите, что отъезжает ваш автобус, остановитесь и напишите, что вы опоздали, что вы не успеваете добежать до автобуса. Ну, Твиттер это моментальные, секундные, маленькие такие твиты, твит в переводе это «чирикать», да, «чириканье». Так, хорошо, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате троечки, чтобы я видела, у кого есть персональный сайт. У меня для вас есть тоже такая важная информация. Угу. Смотрите, у кого есть персональные сайты, у вас есть выбор. Вы можете прямо у себя на сайте вести блог, это еще круче. То есть достаточно, чтобы был один раздел, на котором есть блог. Я вам скажу, что у меня был сайт, он был очень привязан к одному бизнесу, я сейчас выхожу тоже на новый уровень вместе с вами, мне пришлось его закрыть, потому что бизнес закрылся, и все, и вся информация была только о бизнесе. Но у кого есть свои сайты, вот я сейчас выхожу на тот уровень, что есть свой сайт, и есть я, да, и все остальное, это есть предложение от меня, в том числе и блог. Поэтому э, блог, у кого есть персональный сайт, вы ведете на своем сайте. И таким образом вы создаете трафик прямо на ваш сайт. А на вашем сайте вы можете уже непосредственно размещать информацию и о бизнесе, и о всяких предложениях коммерческих, и делать там какие-то чаты со своими потенциальными клиентами партнерами. Ну, то есть, э, когда у вас есть свой персональный сайт, который вы ведете, это очень круто, это очень хорошо. Так, поехали дальше. Теперь что касается контента. Ребята, вы помните, что каждый раз мы подхватываем новые да, методы. Если я не успею сегодня какой-то дочитать, мы начнем с него в следующий раз. Создание контента. Самое простое. Самый простой контент, который, чем я его люблю, тем, что он очень просто делается. И чем сайт отличается от блога. Как определить сайт, я смотрю или блог. Ребята, блог это... Лента новостей, грубо говоря, сайт это где есть полностью информация о человеке, чем он занимается в бизнесе, это может быть даже его какой-то продукт или его услуги и плюс там есть блог. Блог это исключительно лента новостей и если есть сайт, то блогом является только его маленький раздел. Ну как бы так. Все, переходим. Создание контента. Напишите в чате сейчас пятерочки, кто знает, что такое мотиваторы, и демотиватор. Я не люблю слово демотиватор, поэтому я всегда называю их мотиваторами, хотя суть, в принципе, похожая. Поставьте в чате пятерочки, кто слышал, что такое мотиваторы. Мотиваторы и демотиваторы. Поставьте в чат пятерочки. Сейчас первым поставит пятерочку, конечно, Анатолий Илья, потому что он этот метод использует по полной программе. И я вам скажу, что вы все счастливые партнеры тем, что мы имеем такого гениального спонсора, как Анатолий, потому что вот мотиваторы – это не просто контент, это вирусный контент. И что такое вирусный? Как создать хороший вирусный контент – это целая наука потому что можно и видяхи классные создавать, и картинки, и все что угодно. Вирусный контент – это когда то, что вы увидели, вы хотите, чтобы его увидело большое количество людей, и начинаете это просто делать репосты. И таким образом, я вам даже пример такой приведу, когда в социальной сети вам приходит в ленте что-то такое, там миллион просмотров, да, может быть какая-то абсолютно смешная фигня, там котенок играет с ребенком, но это уже миллион посмотрели, это вирусный маркетинг, он бесполезный. А нам нужно создавать полезный контент, поэтому мотиваторы должны быть интеллектуальными. В связи с тем, что у каждого из вас есть ключ в кабинете iBatler Pro, этот инструмент работает в кабинете великолепно. Есть уже готовые мотиваторы, которые вам нужно только делать, репосты и все. Поэтому э, я вас поздравляю, этот э, инструмент у вас есть. Но я хочу еще вам рассказать, как вы можете создать свой мотиватор. Э, зачем вам это нужно? Смотрите, вы можете брендировать ваши мотиваторы. Вот вы должны помнить, все, что вы делаете, видео, аудио, картинки – тексты, это все должно быть брендировано, это все должно идти от вас, от вашего имени. Кстати, по поводу брендинга, я еще хотела сказать, я не помню, говорила или нет, но хочу напомнить, это должно быть ваше имя, то есть ваш бренд – это ваше имя, никогда не называйте себя каким-то, я не знаю, как это, кличка, псевдоним, да, что-то такое, потому что э, вот э, иногда берут себе псевдонимы, там, э, авторы каких-то книг и так далее. Вам нужно быть личностью, человеком физически, ну как бы, чтобы вас узнавали, да, то есть, чтобы ваша фотография с вашей с вашим фамилией и именем сходилась, да, вот я крупная Татьяна, мне не стыдно сказать, что это я, наоборот, я этим горжусь, у меня есть определенный опыт, навыки, знания, багаж какой-то, да, вот это я, это мой бренд. И так каждый из вас, вы просто берете свою фамилию, имя, это и есть ваш бренд. Вы даже когда блоги называете, сайты называете, называете это своими именами. Что касается мотиваторов. На мотиваторах, на самой картинке, я сейчас вам покажу несколько ресурсов, на которых вы можете создать мотиваторы, и как они создаются, это очень просто. Вы можете их брендировать своим именем. И это не будет давать вам такой сильный большой поток информации, поток трафика. Но вот мотиваторы – это контент, который дает вам имидж, который усиливает как бы ваше присутствие в интернете. Понимаете? Это важно. Как создать мотиватор? Значит, что нужно сделать? Что такое мотиватор? Это некая картинка, подписанная как-то очень умненько, да, очень прикольненько, что-то какой-то полезный текст может быть. Но на этот мотиватор вы можете добавить свое имя, свой логотип, тот же QR-код, о котором вы знаете, или это может быть ссылка на ваш сайт. Вот смотрите, как круто, если ваше название вашего сайта сбегает, ну, как бы одинаковое, да, аналогичное вашему фамилии имени, вы тогда можете ставить просто название сайта, и вы делаете двойную работу. Получается, одним как бы убиваете, картинки нет, подождите, картинки будучи. Вот, Вы сразу как бы убиваете двух зайцев. Вы сразу как бы даете и ссылку на ваш сайт, и сразу идет реклама вашей фамилии, узнаваемости. Вот. И плюс, вы эту уже созданную картинку-мотиватор можете использовать многократно. И под ней вы можете ссылаться на тот ресурс, который у вас есть, который несет уже конкретно полезность. Это или приложение, или бизнес, что угодно. Итак, как создать мотиватор? Значит, первое, найти картинку. Кто не знает, как искать картинку, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате двоечку, чтобы я не тратила на это время, если знают все. Поставьте двоечку, кто не знает. Если вы не знаете, я два слова в этом скажу. Так, окей, у нас есть совсем новички, окей. Ребята, заходим в Google. В Google есть... Так, давайте сейчас перейдем... Я опять сейчас отключу экран, и мы с вами перейдем, я вам покажу сайт, где создаются мотиваторы. Сейчас минуточку переходим в экран. Есть пару человек, окей. Так, хорошо, смотрим. Значит, заходим в Google, набираем слово ⁇ Картинки ⁇ Все предельно просто. И вот смотрите, когда вы в Google что-то набираете, у вас есть поиск, картинки, видео, карты, новости, еще что-то. Набираете слово ⁇ Картинки ⁇ Выбираете тематику, вот когда вы уже находитесь в разделе не поиск, а в разделе картинки, здесь вы выбираете что-то, что-то, что-то, вот, тематическое бизнес, например. Да? Вот появляется масса картинок. Я вам подскажу, может еще кто-то не знает. Здесь есть такое понимание, как есть такой инструмент, как инструменты поиска. Вот Если вы на них нажмете, выпадет дополнительное поле, вы еще можете искать картинки любого размера, Плюс вы можете любого цвета выбирать. Вот, допустим, я сейчас поставлю красным. Видите, как здорово, про бизнес и все красное. Вы можете выбирать по типу, это фотографии могут быть, или это могут быть только лица. Все, что угодно. За какой период кто выложил в интернете и права на использование. Ставьте с любой лицензией. Все. Вот вы как бы нашли себе то, что вы искали. Все очень быстро и предельно просто. Как скачать? Ребята, еще проще. Открыли картинку правой кнопкой мышки, э, сохранить э, изображение как? И сохраняете себе его на компьютер. Все. Дальше. Любую картинку, нашли какую-то интересную картинку, да, на это нужно потратить времени. Какие есть ресурсы, где вы можете создавать мотиваторы? Ну, во-первых, есть умора.net, очень простой ресурс. Я здесь вам на примере покажу чтобы мы, как бы есть другие варианты, я вам там написала несколько вариантов, вы их себе перепишите, но что вам нужно? Вам нужно здесь картинка, которую вы здесь выбираете файл, просто скачиваете какую-либо, закачиваете какую-либо картинку, дальше, или ссылка у вас есть, допустим, на сайт, ставите формат горизонтальный или вертикальный, пишите некий заголовок, вот текст под заголовком, Вот, и там, если имя какое-то там тра-та-там. Ну, здесь нужно зарегистрироваться, ребята. Я сейчас не зарегистрировалась. Нажимаете старт, оно сейчас может. Нет, вот все получилось. Вот смотрите, мы за секундочку создали с вами мотиватор. Все хорошо будет еще лучше. Здесь вы можете еще менять цвета фона, цвета текста. Ну, все предельно просто. Вот вы создали мотиватор. Теперь вы его можете опять-таки скачать, да, сохранить картинку, как. Сохранили эту картиночку, а потом уже с этой картинкой, используя какие-то, допустим, или PowerPoint, или, кто знает, этот Photoshop, ну, что угодно. Здесь вы можете уже добавлять на эту картинку, добавлять свой логотип, свое имя и так далее. То есть ничего сложного абсолютно нет. Так, возвращаемся. Что я вам еще хотела по этому поводу сказать? возвращаемся напишите сейчас в чате так, так, так. напишите сейчас в чате пятерочки поставьте кому была полезна эта информация значит смотрите картинку найти вы поняли как как придумать текст ребята интернет это гениальная вещь вообще, вы когда будете придумывать текст или что-то такое, вы можете также в гугле набрать самые интересные там фразы или умные какие-то выражения, все что угодно, и это все ставить, это делается все элементарно, добавляете свой логотип, и на потом этот, эту картинку вы себе ставите, в социальной сети, или у вас на блоге, и что-то там подписываете. Вот вам самый маленький контент. Вы даже можете себе попробовать сделать мотиватор, ура, я начала вести свой блог. Вы даже не бойтесь, а, а где найти умное выражение? В интернете. Вообще в голове, в книгах и в интернете. Ребята, используйте мировую литературу, используйте мудрые книги, мудрые фильмы, все что угодно. Вот, а в интернете все это ищется предельно просто. Я вам рекомендую из создателей мотиваторов. Это умора.net, Вот я вам сейчас показала, за секунду делается все очень просто. Что такое QR-код, смотрите в видео, в тренинге, втором, второй тренинг, я рассказываю, что такое QR-код. Так, и потом можете эту же картинку использовать, когда вы делаете какую-то рекламу в интернете, то есть размещаете. Картинку разместили и под ней ссылочку. Вот вам и замечательно. Да, афоризмы. Молодец, молодец. спасибо, Леночка. В напишите афоризмы, цитаты. Гениально. Так, и у нас 6 часов мы заканчиваем с вами. Давайте поставьте в чате... Нет, мы сейчас делаем не так. Анатолий, если вы мне дадите 5 минут, я еще дам один, одну возможность. Она очень такая приятная. Если вы мне дадите 5 минут, я еще дам создание контента интервью. Можно? Бери, спасибо. Взяла. Хорошо, ребята, теперь следующий вариант. Создание контента интервью. Смотрите, что такое интервью? Это когда вы у какого-то знаменитого, интересного, классного человека берете интервью. Скоро у нас с вами будет мега-мероприятие, которое пройдет 25 апреля в Москве. У вас у всех есть возможность, кто будет там, лично подержаться за руку, за плечи, за голову, за все, что угодно. Наших успешных топ-лидеров, предпринимателей, тренеров, успешных партнеров, кого угодно. Да. Я вам рекомендую попробовать себя в этой стезе и попробовать сделать интервью. Интервью можно делать как? индивидуально, то есть при личной встрече, так вы можете сделать интервью в скайпе э, и записать его. Что вам для этого нужно сделать? Ну, вначале вам нужно выбрать интересного человека, найти интересного человека, у которого к вам, э, у вас к нему могут быть интересные вопросы. Э, конечно, если вы развиваете бизнес и батлер, задавайте вопросы по этому. Вот. Вот я Анатолию собираюсь позвонить и сказать, Анатолий, а ну-ка расскажи мне, можно я задам тебе вопрос о том, как тебе удалось достичь таких результатов в бизнесе всего вот за меньше, чем за один год. И что нужно там, задам какие-то ему интересные вопросы, если он захочет, если он не откажет. Первое, значит, вы определяете объект вашего интервью, с кем вам будет интересно говорить. Обязательно будьте... Выбирайте человека, который вам симпатичен. Второе. Договоритесь предварительно об этой встрече. Объясняю почему. Дело в том, что это особенно касается девушек. Да? То есть, если вы делаете, записываете какое-то видео, девушке нужно выглядеть соответственно. Ну и мужчинам, конечно, тоже. Вот. Поэтому договоритесь о встрече, чтобы человек был готов, что он будет как бы публично что-то говорить. Дальше. Вам нужно подготовить интересные вопросы. А вопросы, могут быть, а, вопросы могут быть даже каверзные. Ну, как бы самое главное, чтобы вы не приступали к черту, а там, чтобы не было хамства, еще чего-то. Да? Но каверзные вопросы, конечно, могут быть, это даже интереснее становится. Видео записывайте не больше, чем 3 минуты. Ну, 5 это уже, это уже будет плохо. Поверьте, 2-3 минуты это видео, которое будут смотреть все. Дальше я вам открою фишку, которую практически никто не Используют. Записывайте не только видео, но записывайте также на диктофон. Сейчас диктофон вмонтирован во все смартфоны. Положите, ну если у вас есть хороший диктофон, я вам рекомендую, например, Zoom. Есть диктофон Zoom, это такой профессиональный, хороший. Если вы собираетесь так постоянно вести блогинг, он вам в принципе пригодится. И вы записываете 2-3-3-минутное видео, оно должно быть качественное. Если вы записываете, не нужно делать это на какой-то паршивенький телефон с плохим качеством, потом выкладывать. Во-первых, это может повлиять на имя человека, которого вы снимаете. Да? Я всегда контролирую качество, которое получается в конце, если со мной берут интервью. Вот, записать, Записали двух 3 минутное видео, плюс у вас есть на диктофоне. Что вы делаете дальше? Дальше вам нужно это все подготовить, как готовится материал. Видео вам нужно обрезать вначале, в начале-в конце, чтобы там не было никаких вот там шумов, разговоров, там, еще чего-то, да, чтобы это было красиво. Плюс вам хорошо бы сделать подпись под этим видео, кто это, что это за интервью с каким-то таким-то. Ну, как бы вам нужно что-то написать и обязательно прогрендировать свое видео. Зачем вам нужен на диктофон? Есть еще один ресурс, это под FM называется. Там вы можете размещать аудиофайлы. Вот у вас еще один канал появился, где вы можете размещать контент. То есть здесь вы размещаете видеоконтент на YouTube, очень простой, очень легкий. Здесь вы размещаете под FM аудио. И еще, вы можете написать статью по результатам встречи для блога, и здесь вы можете написать свое мнение еще, да, то есть вы задали вопросы, вы можете с диктофона выслушать, как бы пропечатать ваш разговор, а потом по результатам этой встречи написать еще что-то от себя. Вот у вас будет готовый маленький контент, да, обязательно напишите благодарность человеку, который дал вам это интервью и пришлите ему все ссылки, чтобы он просмотрел, где вы разместили. И, конечно же, самое главное, делайте репосты в социальных сетях с этой информацией. Еще по простому контенту, что касается ютубовского вашего канала под ДФМ или на блоге, вы можете, конечно же, туда вставлять ту информацию, которую вам делают лидеры в iBattler. Это и презентацию можете туда разместить. Есть масса роликов о приложение iBuffer это может быть что-то интересное в конце концов найдите что-то интересное в интернете там связанное с бизнесом с мотивацией это какой-то может быть фильм это все что угодно господи контент у вас лежит под ногами начните уже смотреть не под ногами так плохо сказано он у вас рядом просто повернитесь и посмотрите контента масса так на сегодня мы с вами заканчиваем всегда я в конце говорю об ошибках, чего делать нельзя. Мы не размещаем объявления на досках бесплатных объявлений, мы не рассылаем спам, у нас идет война со спамерством, и вы не используете генератор трафика. Все. Это три, как бы, такие момента, которые вы не делаете в бесплатных методах рекламы. И на следующий раз я проведу краткую, краткий тренинг по э, копирайтингу. Это будет небольшой, как бы... Так, как бы Базовый, это базовый копирайтинг, чтобы вы начали писать статьи. Ну и также расскажу вам о том, как писать статьи, где их размещать и так далее. Ну и будет еще, как всегда, масса всего интересного. Все, друзья, у меня больше информации нет, я постаралась уложиться. Если у вас есть вопросы, давайте одна-две минутки, напишите вопросы, я постараюсь ответить. И на сегодня мы будем с вами заканчивать. Мы немножко опоздали, немножко... Угу.